Окей, okay. всем привет! Меня зовут Борис, как вы вам уже сказали. И сегодня я расскажу вам не только про шлемы виртуальной реальности, но и про историю. Как вообще появилась виртуальная реальность. И расскажу, что у нас есть сейчас из виртуальной реальности. И возможно мы фантазируем, что будет потом. Итак, что вообще виртуальная реальность представляет из себя? Что вообще представляет виртуальность? Из латинского языка к нам пришло такое слово как virtualis, что означает «возможный». Сейчас это слово изменилось, и в английском языке слово virtual значит что-то, что не существует в реальной действительности, но может быть создано при помощи программного обеспечения. Для меня лично… Она переключается. Куда жать? А, а. пробел. Лично для меня первым образцом виртуальной реальности, который был изобретен человечеством, является стереофотографии Кто-то мог столкнуться с ним, кто-то нет. Но работало это следующим образом. Это самая массовая кинокамера... Стереокамера в мире от Kodak. Это стереоскоп. По сути, делалась фотография на двух кусочках пленки. Потом она распечатывалась, и из-за смещенного угла зрения мы могли видеть фотографию как будто своими глазами, то есть она казалась трехмерной. Можно было смотреть достопримечательности, какие-нибудь интересные места, мероприятия. Чувствуешь, что находишься в толпе. Но так или иначе, на стереофотографии были изобретены в конце 19 века. Так что для тех времен это было очень круто. Но вся виртуальная реальность началась в 1957. Именно тогда был запатентован первый... Ну, не знаю, как назвать, шлем или очки для виртуальной реальности. Он назывался стереоскопический телевизионный аппарат для индивидуального пользования. Он не производился массово и был всего лишь прототипом с патентом, но все очки, которые мы увидим сегодня, выглядят и построены точно так же, как он. В том же году был изобретен вот такой вот автомат. Кто-то из вас играл в морской бой, советский вот такой вот морской бой. Да, вот это было почти то же самое, но... Оно было не интерактивным, оно играло видео, оно играло цветное видео, трехмерное. Оно передавало ароматы, вибрации, ветер. Мы сейчас пойдем в кинотеатр, и, скорее всего, мы не увидим все этого, но все это было уже в 1957 году. Наука не стояла на месте, и первый аппарат, который действительно вошел в массовое пользование не только в развлечениях, но и в науке, например, в авиации, стала вот эта вещь. Это огромный аппарат, созданный профессором и двумя его студентами. Назывался он Меч домокла. Назывался он так по одной большой причине, потому что он был огромен. И чтобы пользоваться им, свободно передвигаясь, вся аппаратура висела над пользователем. Вон там можно видеть огромные экраны, на которых она подвешена, можно было передвигаться. Подобные окуляры сейчас используются у пилотов вертолетов. Там выводится информация о состоянии машины. собственно. Но он был только экземпляром в институте. А вот массовое производство первые шлемы ушли благодаря NASA, лиb Cyberface вместе с вот такой вот замечательной стукой. лип puppet. Такие вещи устанавливались на прототипах марсоходов. И операторы, ну, управляя движением, могли следить, как будто находятся, сидят и управляют этим марсоходом непосредственно при помощи вот этих вот очков. Они уже производились, они продавались с институтом массово, было много вариаций вот, с 85 по 89. -й. Это уже начало 90-х, и после этого была вот эта вещь. Она стоит на зале, ее можно будет видеть и пощупать. Это фортовый FX1. Это уже были массовые коммерческие очки для видеоигр. Можно было играть в Doom, в различные гоночные и самолетные аркады. Они подключались через обычный компьютерный интерфейс, вон там. И это уже была виртуальная реальность в каждый дом всего лишь 20 лет назад. Посмотрим, как это изменилось за это время, но мы к этому еще перейдем. Nintendo. Многие знакомы с этой компанией. Многие считают, что это самая провальная Консоль Nintendo. Да, это консоль, это не просто очки. Все игры просто вставлялись через картриджи прямо сюда. Она работала от портативного питания. Она позициировалась как портативная консоль, как PSP или PS Vita в свое время, возможно, Nintendo 3DS сейчас. Тогда это было это. Был очень забавный рекламный ролик, где студент на перерыве между парами стоит возле стены, играет на этой штуке и говорит, вау, как классно. Но это было действительно классно в 95-м. Sony. Японцы славятся своими изобретениями. И это Sony Glastron. Он не был очками трехмерной виртуальной реальности. Он был чем-то вроде телевизора. По-моему, эквивалентом 36-дюймового телевизора на сцене 5 метров от вас. Вы могли просматривать фильмы, будучи где угодно, но, я думаю, вы выглядит при этом очень странно. И, наконец, наши дни. Много. Лет прошло, много технологий было изобретено, и теперь у нас есть вот эти ребята, около Сейчас около Srift это компания, которую выкупил Facebook. И Facebook занимается дальнейшим развитием этой технологии. Она строится на базе обычного экрана от Samsung, вы видите вон там, там даже есть надпись Samsung, они поставляют их. Это третья модель. Вы можете видеть подобные первую и вторую в торговых центрах. Кто-то наверняка видел, и даже пробовал, да? Ну ладно, наверное, почти никто. Тем больше возможностей попробовать именно здесь. Она отслеживает движение, есть контроллеры, которые следят за движением человека. Здесь уже можно передвигаться. И специально для этого была изобретена вот эта штука. Virtux Omni. Всенаправленная беговая дорожка для передвижения виртуальной реальности. Она знаменательна тем, вот конкретно вот это вот происходящее прямо здесь и сейчас. Вы знаете, что сейчас на Марсе есть марсоход. Он сделал фотографию кратера, в который приземлился, ее переложили на виртуальную реальность и дали возможность людям прогуляться по марсианскому кратеру, используя предыдущие очки Oculus Rift и вот эту вот всенаправленную беговую дорожку. Это замечательно, я думаю, что скоро такие будут в каждом доме, а может и нет, кто знает. Помимо всего прочего, виртуальная реальность обязывает нас как-то взаимодействовать с ней, есть много вещей, которые позволяют сделать различные перчатки, но это самое интересное. Они печатаются на обычном 3D принтере и самая важная электрическая деталь в них – это сервоприводы. По сути, вы можете взять какой-либо объект виртуальной реальности при помощи этих перчаток и почувствовать его форму. Сервоприводы будут подавать э, команды, то есть вы будете чувствовать, что взяли куб. Ну, он, конечно, не будет ничего весить, но вы будете чувствовать его форму именно благодаря этому. Еще одна замечательная вещь – Google. Я, я безумно фанатей этой корпорации, изобрел вот такой вот простой виртуальный шлем для народа, виртуальный шлем для масс. Его можно спокойно распечатать на принтере дома, все схемы есть, есть множество модификаций, самое сложное тут линзы. Вы вставляете туда свой смартфон и можете вживую присутствовать на любой гуловской трансляции, какой-либо конференции. Проходила в 2015 году Google I.O., Собственно, этот шлем был презентован в 2014 году. И они разместили возле сцены камеру, вообще по, по, вот, по всем залам много камер. Можно было переключаться между ними и находиться в толпе, находиться в зале во время трансляции, будучи у себя дома. Это то самое изобретение, как по мне, которое приблизило виртуальную реальность по значению к обычному телевидению. Что ж. Еще один интересный проект. Все помнят Sony с этим телевизором? Да? Они использовали наработки, использованные в нем для PlayStation 4. Это Project Morpheus или PlayStation VR. Очки виртуальной реальности заточены под видеоигры. Как многие соглашаются, это самый удобный виртуальный шлем, который вызывает меньше всего побочных эффектов. Да, виртуальная реальность пока что неудобна. Скорее всего, если вы пробудете в ней больше 15-20 минут, вас укачает. Потому что есть очень многие нюансы с разрешением и частотой кадров, которые не позволяют нам поверить в происходящее в экране. Нужно очень мощное устройство для этого. Но PlayStation справляется с этим на отлично. Мой фаворит, не для покупки, но среди разработок, это OS VR. Открытый проект, который поставляет все программное обеспечение, открытый код, открытые схемы для модификаций. Они хотят унифицировать и создать единый стандарт виртуальной реальности во всем мире, которым будут пользоваться все в дальнейшем. Я не скажу, что он самый продвинутый, но он самый интересный чисто с организаторской точки зрения. Но лично для себя я бы приобрел вот эту штуку HTC Vive от Valve и StmVR, как его называют иногда. Он выделяется тем, что там есть вон те вот две маленькие коробочки, которые можно разместить в, од... в двух частях помещения. Они отсканируют это помещение, и тем самым вы будете находиться в комнате, на которую уже потом сможете накладывать какие-либо виртуальные эффекты. Вы сможете передвигаться в этой комнате без каких-либо громоздких устройств. По сути, она может отслеживать даже движение рук. Вам не понадобятся специальные перчатки, чтобы как-то взаимодействовать со всем этим. В конце будет видео, которое покажет, как вообще эта штука работает. Также виртуальная реальность сейчас используется в медицине. Например, здесь мы можем видеть, как нейрохирурги тренируются проводить операции на мозге при помощи ну, уже более продвинутых индивидуальных медицинских контроллеров. Здесь у них есть макеты, мозга, ну, правда они пустые внутри, но для них реально существует мозг в, этом, в этих очках, они проводят инструктажи. Точно так же тренируются пилоты коммерческих рейсов. Подобным образом были могли видеть огромные кабины, сейчас они часто заменяются шлемами с контроллерами. Вот, и замечательное видео. Вы Скорее всего, не знаете имени этого человека, но, бесспорно, видели его творение. Его зовут Глен Кейн, и он аниматор студии Дисней. Он нарисовал Тарзана, он нарисовал Русалочку, он нарисовал Красавицу и Чудовище. И, собственно, его попросили использовать HTC Vive для того, чтобы нарисовать что-то виртуальной реальности, показать взгляд художника на то, как можно творить в мире виртуальной реальности. Что, -что давайте посмотрим. Тот would draw not to do a drawing but so that I could step in and live in that world. Today all the rules have changed. Vive in your hand that can create in virtual reality. I can put goggles on and I immersing myself in space is more like a dance what is this amazing new world I just stepped into when I draw in virtual reality I draw all the characters real-life size they are that size in my imagination the character can turn Ariel is actually turning in space I'm still remembering. She's right there. It's real. That doorway to the imagination is open a little wider. The edges of the paper are no longer there. This is not a flat drawing. This is sculptural drawing. Making art in three-dimensional space Is an entirely new way of thinking for any artist. What does this mean for storytelling? I love the idea as an animator that you can be anything that you can imagine. And as a kid, you're completely free. The soul of any kind of a creative art form is Сложно сказать, чем станет виртуальная реальность в будущем для всех нас. Возможно, уже наши дети будут смотреть мультики виртуальной реальности, держать за руки с нашими любимыми героями. Но сейчас мы можем только гадать и фантазировать. Так что прошу всех, давайте посмотрим, что же представила виртуальная реальность для нас сейчас. И проникнемся. Спасибо.